Давайте начнем с того, откуда пошли календари. Потому что все праздники, они, конечно, связаны с какими-то календарными событиями. Человеку нужно понятие перехода, понятие изменения состояния. И нужно как-то считать, то есть как-то оценивать свою жизнь, не просто

быть потоке времени, что советуют все духовные люди, учителя, то есть что время не делимо, как вы сказали с самого начала, что оно все едино. Но для того, чтобы существовать в материальном мире, нужно понятие, такое, понятие деления времени, и чтобы мы все на планете или мы все в определенной культуре соотносились с каким-то временем как-то

как-то здесь жили, как-то делили свою жизнь на этапы. И, конечно же, это деление будет иметь...

Астрологические, астрологическое обоснование, потому что мы живем в пространстве, которое устроено определенным образом, и вот откуда пошло понятие год. Мы считаем годами, то есть у нас исчисление, у нас определенный год, у каждого человека какой-то свой год, то есть в зависимости от того, к какой культуре он относится, но у нас сейчас есть универсальная культура, и мы вступаем в 2017 год, хотя здесь в Таиланде мы вступаем

2560 год, то есть <смех> здесь у нас другое ле летоисчисление, а, ну, это не так важно, а, важно, что это год. Что такое год? Это когда а, солнце проходит все свои состояния и возвращается а, в ту же точку.

То есть какую точку оно возвращается в то время, когда мы празднуем Новый год? Это уже второй вопрос, и разные культуры празднуют это по-разному. И то, что мы празднуем 1 января, Новый год сейчас, в принципе, это, эта дата вообще ни с чем астрономическим таким особым не связана. Вот это больше культурное, такое, культурное явление

переход с 31 декабря на 1 января если мы сейчас посмотрим в пространство то все важное уже произошло это произошло около рождества это было когда было солнцестояние зимнее и был самый самый был самый короткий день и вот да, 21 22 декабря еще 20

3, -го, 24 -го считается, что Солнце еще находится в зародышевом состоянии, и 25-го, с 24-го на 25 оно начинает расти: день начинает расти, света получается у нас больше, с каждым днем становится. И вот к этому приурочено празднование Рождества. А, а то, что связано с Новым годом, это.

Это, более, это искусственная дата, то есть она не астрономическая. И а, когда она возникла, если мы посмотрим в историю, а, эта традиция возникла в Древнем а, Риме, и а, Юлий Цезарь а, установил праздновать Новый год 1 января, а, хотя изначально а, праздновался Новый год с 1 марта до этого, и...

И в России, в том числе, на Руси, скажем так. Он тоже начинался с, с весны. И даже в нашем словаре, который, который тоже соотносится с римским, вот тем западным словаре, как мы называем месяцы. То есть декабрь — это 10-й месяц, а октябрь — это 8-й. Ну, слово «окта» — 8, «дека» — это 10. И это, это именно

количественное название месяца, если мы начинаем с марта. Потому что Новый год начинается весной, и это логично. Ну, что весна, природа просыпается, ну, что-то, какие-то сельхозработы начинаются. Вот. А 1 января, это, есть такая легенда, не знаю, насколько она правдивая, что нужно было выбрать нового полководца. И был было такое был закон,

что можно только с Нового года это сделать. И на время перенесли, на, перенесли Новый год на 1 января, чтобы выбрать полководца. И как-то так вот повелось, с того времени и закрепилось до 1 января. Хотя, если мы говорим о наших предках, но ну, я имею в виду славян, они праздновали вообще Новый год, соответственно, вот этим циклом астрономическим, астрологическим, и многие века.

Это было в сентябре, когда у нас осеннее равноденствие. То есть это называлось новолетием. И если мы посмотрим на все культуры, ну, исконные культуры, они все время привязывали эти праздники к астрономическим явлениям. И поэтому очень хорошо наложилось и Рождество. То есть Рождество уже наложилось на праздник, который все уже отмечали. Все так называемые язычники дохристианские отмечали день зимнего солнцестояния.

В это время были празднования. И в это время, кстати, когда ночь надвигалась, вот эта самая длинная ночь, восходил знак Девы. Даже можно в астрологической программе посмотреть Вот примерно то место, где Иерусалим, ну, даже где вот Западная Европа. И вот в это время могли наблюдать знак Девы, восходящий над восточным горизонтом

в то время, как темнеет. И одновременно была символика, но все понимали, что что-то новое произошло, новый младенец родился, и солнце называлось младенцем. И вот это рождение у девы-младенца — это астрономическое явление,

под которой или на которой уже наложилась потом вот эта символика христианская Дева Мария, рождение Иисуса Христа. То есть это и так происходит. То есть это происходит рождение Солнца. Иисус Христос ассоциируется с солнечной энергией, с Солнцем, с, с, с, с тем человеком, на которого мы ориентируемся. И мы, в принципе, проигрываем, проматываем тот же самый сценарий на Рождество, который был задолго, еще до христианства. То есть это

это происходит всегда. То есть в это время начинается Новый год, то есть начинается прирост дня. И вот эта символика, связанная со, со свечами, потому что нужно озарить светом, это, это время самое темное. она тоже была она до, до христианства. И, конечно, и до елок, и на который мы сейчас вот новогодние ставим, это Christmas tree, то, то есть это все

уходит корнями вглубь, в единую, до а, какую-то такую сконную культуру. А у нас же есть понимание, что а, до того, как возникли разнообразные а, народности или народы, у нас была единая культура. И называю называют там, ведической культурой или культурой, которая объединяла всех людей.

Да. и вот оттуда идут все символы, и даже те вот Дед Мороз, даже снегурочка, это она как-то. Да, конечно, это все идет из ведической культуры. А, Но ну, ведическая культура была присуща каждому. То есть а, это это не то, что связано с индуизмом, это именно то, что связано.

Да, изначально, то есть это славянская культура в том числе, и даже в славянское, в славяне, они даже до христианства, наверное, более чем другие, чтили эту культуру, которая сейчас у нас называется язычеством, там, или

чем-то таким не очень хорошим да, после прихода христианства. Хотя это вот просто все, что объединяло людей, это было основано все на астрономии и на астрологии. И, и сейчас все это, в принципе, любое празднование Нового года, которое традиционное там, в китайск, по китайскому календарю, то есть оно тоже связано с астрологией. И вот мы, у нас будет Новый год, когда там, не помню,

дату Нового года китайского, она все время плавает. <с> между, между 21 января и каким-то февраля, то есть вот все время попадает туда празднование китайского Нового года, и...

Календари азиатские, они связаны с циклом не только Солнца, но и с циклом Луны. И они вот эти две энергии перекрещивают между собой, потому что вот солнечный год, мы знаем, 365 дней длится. То есть мы знаем 365 дней в году. Но есть еще лунный год, когда... потому что лунный месяц — это не 30 дней, как месяц солнечный, это 27-28 дней.

Луна обходит весь зодиак за 27-28 дней, вокруг нас обращается. И получается, что они между собой не, не совсем соответствуют, там нужно доп добавлять дополнительные месяца, чтобы они соответствовали, лунные. И вот этот китайский Новый год, он высчитывается также с после 21 декабря, когда у нас совершилось вот это, пошел на прибыль свет, после второго Новолуния.

И это второе новолуние — это и есть китайский Новый год. Вот так. То есть это связано с Луной, с фазами Луны еще, И поэтому дата плавающая. Кстати, вот во многих церковных праздников мы то же самое наблюдаем. Потому что церковные праздники накладывались всегда на те праздники, которые существуют в народе. Для того, чтобы народ лучше усвоил новые образы.

На, на уже какое-то имеющееся празднование там, на, и, и туда накладывалась энергия ну, нового святого да, вот. и вот эти все праздники святые церковные, они тоже по луне считаются То есть они, поэтому у них плавающие даты да, конечно что такое год? год это когда солнце проходит все 12 знаков зодиака и, ну, и приходит в определенное место обратно

когда человек рождается, у него Солнце в определенном градусе. То есть он под Солнцем рождается. И вот, вот этот градус определяет его такую, наверное, основную задачу, основную камбу жизненную. И когда у человека Солнце возвращается в тот же самый градус, то есть для него совершается Новый год, совершается переход. И ведическая астрология, например, есть такая техника, кстати, заимствованная из

астрологии Ближнего Востока, называется «Варшафал». Это когда мы смотрим годовой календарь человека, мы фактически смотрим, когда вернулось Солнце обратно в, его, в тот же градус, и мы смотрим...

Как теперь планеты стоят в этом новом году, когда Солнце вернулось? Солнце-то возвращается, а планеты-то меняются по-разному. То есть каждый год существует что-то свое. То есть какое-то определенное настроение запечатлевается в этот день рождения. И мы смотрим в зависимости от этого, каким будет его год, какие там сильные энергии. То есть, допустим, если в то время, когда Солнце вернулось на круги своя,

Встала в ту же точку. Допустим, в это время Марс был в сильной позиции. Значит, мы можем сказать, этот год для человека будет очень деятельным. То есть он много всего сделает и много всего сотворит

потому что много энергии и действия в этом году, или, допустим, Венера, то есть у него много всего произойдет в сфере взаимоотношений. Но это очень так примерно все, там техника гораздо глубже, вычислять хозяина года, какая планета будет ну, преимущественно преобладать, вот, ну, там, вычислять разные тенденции в этом году. То есть, да, действительно, возвращение Солнца в тот же градус.

В то же место, как при рождении, это день рождения человека. И мы его празднуем, поэтому, ну, вот, мы празднуем каждый раз в день рождения свой Новый год. Mm -hmm. да. Ну, вот нужно сказать, что мы сейчас празднуем Новый год Вот сегодня уже для нас mm -hmm. это свершится. И когда все человечество, все люди охвачены этой энергией перехода, это тоже очень что-то это значит. Это...

Ну, так, наверное, планировали так скажем, правители, когда, да, которым нужно было объединить всю нацию. Потому что это очень большой выброс энергии, когда люди одновременно что-то празднуют. То есть они одновременно находятся в каком-то умонастроении. И, конечно, хорошо бы праздновать это...

На, ну, астрономически тоже. Ну, раз у нас закрепилось 1 января, то ладно, просто мы непонятно, пон, не какой переход, куда мы делаем сейчас. Но мы его делаем, и в нашем сознании какой-то рубеж проходим. И можно таким же образом посмотреть, а какой же сегодня день, то есть какой, в каком мы настроении мы входим в следующий год. Да, вот. Итак.

Конечно, посмотрела, какой сегодня день, по крайней мере, как Луна сегодня стоит, то есть, потому что Луна определяет умонастроение вообще такое на бытовом уровне, о чем люди вообще думают. И это благоприятная энергия. Вчера новолуния случилась. Сейчас посмотрим. Новолуния было чуть раньше. Сейчас я открою астрологическую программу. Просто посмотрю: сегодня второй день растущей Луны.

И, значит, новолуние, соответственно, случилось два дня назад. Вот. Да. Ну, я вам говорю по ведической астрологии, по сидерическому зодиаку, как это происходит. То есть сегодня у нас растущая луна уже, второй день. И сегодня луна находится в знаке Козерога. И, в общем, такой благоприятный для начинаний и для переходов на Ксаттри, которая называется Утарашатха. Это такая энергия, которая связана...

Ее все время рекомендуют эту, соединиться с этой энергией, когда мы хотим начать что-то фундаментальное. Фундаментальное, которое бы какое-то действие, которое бы продолжалось долго. Например, в это время очень хорошо закладывать фундамент под дом, ну вот, или начинать какую-то работу, рассчитывая на долгосрочный результат.

И вообще это очень благоприятная энергия. Бывают, конечно же, и похуже. Ну, то есть не ну, что хуже, но бывает очень такая вот, например, возьмём Тануксуатруму, Лабхарани, то есть такое какое-то напряжение. А сейчас вот в этот Новый год мы входим в очень таким, в рабочем умонастроении. То есть это знак Козерога, знак рабочий. И в этот год можно будет, благодаря такому переходу, сделать много важных фундаментальных вещей. Ну, так, общее значение.

И если мы вообще о Новом Годе говорим, как, что нам, нас ждет, нас ждет скоро астрологический, астрономический переход, связанный с тем, что Сатурн покинет, наконец-то, знак Скорпиона, и у нас закончится время, связанное с трансформацией и кризисом. То есть вот все, что мы два с половиной года переживали, кризис, трансформация, переустройство в сфере работы, карьеры, то это уже

будет отдано прошлому, и у нас теперь, это, это произойдет 27 января, то есть в конце января уже Сатурн двинется в знак Стрельца, и у нас будет новая энергия, энергия, как я часто упоминала, по-моему, на наших передачах, для того, чтобы учиться а, творить новые образовательные проекты, то есть все, что связано с а, переосмыслением себя после кризиса, то есть такая, такое возрождение.

Возрождение, и это, это продлится два с половиной года. Но на самом деле не все так просто, потому что в апреле Сатурн станет ретроградным и пойдет в обратную сторону и снова зайдет в знак Скорпиона и позволит нам доделать недовыученные уроки. То есть, да, опять-таки, нас погрузит в эту трансформацию по каким-то. У каждого это своя сфера, в зависимости от того, какой у вас гороскоп, но обратно

будет откат, то есть какое-то время сложностей и опять заново возрождение. И то есть в этом году ставку хорошо делать на образование и на реорганизацию, такую духовную или образовательную реорганизацию своей деятельности. Что-то новое выучить, что-то куда-то свою деятельность направить благодаря новому образованию в новое русло. Вот это нам предлагает Сатурн сделать. Будет такой переход.

Нет, неспокойный, <смех> спокойный, да, как планеты стоят. То есть будет, будет много ретрогрессии. Вот этот Сатурн, который сказал, он вроде зайдет в знак Стрельца, но стрелец это как раз-таки знак, связанный с идейной революцией. То есть это больше как, нужны новые идеи для дальнейшего существования. И потом опять он вернется в Скорпиона, это опять какое-то переживание заново кризиса.

И сейчас у нас очень тоже неспокойное время. Я только сказала про Луну, что мы переходим в Новый год с такой Луной, более-менее нормальной. Да, вот Она даже ни с чем не соединена, она стоит в козероге в вот, Тарашатке, Но мы переходим одновременно еще с, с таким очень неоднозначным соединением. Вот сейчас соединился Марс с Венерой и с Кету в одном знаке. И вообще вот это соединение Марса и Кету, это, оно считается опасным достаточно, потому что

выплескивается энергия прошлого в действии кету это то что связано с прошлым и но ну, если еще сейчас к ним венера подошла это еще означает что мы можем терпеть какие-то изменения во взаимоотношениях

то есть у каждого человека, вот сейчас, в данное время, может быть пересмотр взаимоотношений с противоположным полом, со своими партнерами, какие-то случайные встречи с прошлого. А, ну, для кого-то это в зависимости от сущности долга с прошлого, для кого-то это может быть и счастливый момент встречи своей половинки да, с прошлого. А для кого-то, наоборот, это может быть расторжение существующих отношений. То есть вот сейчас вот эта энергия, она

прямо это все в Водолее происходит и Марс и Сату, Марс и Кету стоят в накшатре Шатабиша то есть в Водолее эта такая накшатра связана с обнулением, она связана кстати с авиацией с астрономами с, с любой техникой которая вот ави, авиационная космическая и вот мы недавно

были свидетелями такого случая, когда самолет просто вот падает да, вот вследствие какой-то поломки. И если составить Мухурту, то, то есть время на, на время взлета, это как раз-таки восходил Скорпион и

управлял и Марс, и Кету, Скорпионе, и обе планеты в шатабише, То есть обе планеты вот в этом тяжелом положении достаточно, вот эти технические поломки. И то, что мы с вами тоже испытываем сейчас, эти технические какие-то вещи, непонятно откуда взявшиеся, все вроде работало, а теперь не работает. Да.

Ну да, вот знак водолея он связан с новыми технологиями, особенно на Кшатра Шатабише. Вот у кого нет хорошей кармы на, на высокие технологии, у того идут поломки, пересмотры. Это значит, нам нужно еще раз к этому обратиться. Еще это все накладывается на то, что у нас ретроградный Меркурий. Да, вот тоже связанное. Я хотела сказать просто: что два фактора совпадают: и ретроградный Меркурий, который коммуникацию задерживает, и еще вот это соединение Марса и Кету.

Марс, он, в принципе, тоже связан с техникой и тоже связан с чем-то, вот ну, с технологиями. Особенно, когда он стоит в Шатабише, на кшатре технологичное очень. Вот это, вот. Ну и у кого это еще соединение идет по каким-нибудь сложным домам, или, или у людей действительно такая позиция, что-то есть в Адалии, что-то есть в Шатабише,

то есть происходит выброс кармической энергии. Люди, ну, я могу про себя сказать, что у меня Шатабиша очень наполнена планетами. У меня там и Кету, и Луна. И получается, все это идет по моей Луне. И вот я тоже нежданно-негаданно, почему мы отменили первый эфир, потому что была операция у меня. Вот. Первая в жизни моя операция случилась, когда именно Кету с Марсом идут по моей Луне.

И по, по моему же натальному кету. То есть вот тоже такая, такая закономерность. И я даже не удивлюсь, если эта наша передача не запишется, потому что сейчас такое время время проблем технологических. И это накладывается еще и на мой натальный гороскоп, потому что мы все-таки живем как, надо судить о ну, начинать с себя. То есть, как конкретно на вас это оказывается, сказывается такая ситуация.

Даже, даже, даже непонятно, нужно или не нужно. То есть нужно прожить этот опыт. Вот. Потому что если бы мы не прожили этот опыт вот сейчас в таком ключе, мы бы его прожили где-то в другом ключе. Мы бы все равно что-то назначили, что-то у нас бы где-то оборвалось. Да. То есть это нормально. Это нужно поблагодарить за этот опыт да, планеты или там этого

Состояние пространства, оно именно для того, чтобы переживать задержки и сейчас, переживать поломки. Можно сказать, что мы можем сказать, что есть у человека такое даже при переходе, при, переход, при любом переходе, когда он считает, что он хочет войти в новый цикл обновленно. И это подсознательное желание обновления. И оно связано с тем, что мы готовы в это время закончить все дела.

Вот, как бы отдать долги хорошо же перед Новым годом, да, вот, не, не входить в новое, в новое, одеть новые одежды. И поэтому есть вот эти все э, наряды, да, которые мы используем. Они же не просто так. Даже эти наряды могут быть оберегами, как они изначально

славянами или всеми культурами исконными использовались, когда вот это ряженье происходило. Кстати, у нас вот это происходит из-за сдвига календарей, календование, оно связано с встречей Нового года. А из-за того, что у нас сдвинулось, еще из-за Петра Первого, и все как-то сдвинулось, и потом у нас еще был старый стиль, новый стиль, у нас получается то, что мы праздновали раньше 21 сентября, ой,

декабря, ну вот вот это в рождественское время, у нас как-то сдвинулось на потом, и мы получается теперь э, у нас как бы сам календарь немного увел от астрономического явления, и мы вот этот вот эти все обряды календование

Ворожбу, которая там есть у нас в культуре, переодевание в другие одежды, там совсем древние славяне они одевали на себя там шкуры медведя. Это все было вот как бы встретить новый год через обереги, как-то войти в него, как-то чтобы была новая энергия, запустить ее. И вот, вот в общем-то это имеет место быть, только оно немножко сдвинуто сейчас у нас в нашей культуре, имеется в виду на Руси в славянской культуре.

Да, и да, вопрос был, что мы готовы отработать. Да, действительно, мы готовы отработать, и мы можем это отработать, как прибрать свой дом, выкинуть ненужные вещи, чтобы в Новый год войти без старого хлама. Да. Можно сказать еще про Деда Мороза. Да, мы его не сказали. персонажа персонаж нашего главного, либо Санта-Клауса, либо Святого Николая.

У каждой культуры сейчас есть свое такое существо, персонаж, который ассоциируется вот с этим переходом, он приходит. И вот ваш же вопрос был

что как раз под конец Нового года хочется отдать долги вот как бы со своей кармой распрощаться негативно. Да, вот то, что мы называем негативной кармой. А это запечатлено, например, в образе Святого Николая, который к немцам приходил, к Германии, к детям немецким. И если они себя вели хорошо, он им давал подарки, а если они себя вели плохо, то он их бил.

И поэтому было ну, вот это вот такое чувство, что надо себя хорошо вести, отдать все долги вот при переходе в Новый год, оно запечатлевается в культуре. Да, и вот этот образ Деда Мороза он связан с чем? Он связан, конечно же, с божеством, с ведическим божеством. И это ведическое божество называется Варуна. Варуна —

это повелитель космических вод, это повелитель всех вод, в принципе, вообще, которые есть, океанов, морей, многие яхт-клубы, называются воронами сейчас. Это также а, целитель, то есть это, он содержит в себе целительную энергию. Вот мы, кстати, упоминали про Накшатру Шатабиша, он как раз является божеством этой Накшатры. Он, он заведует центром водолея, центром знака водолей. И

это божество все время ассоциировалось с такой вот серьезной энергией, с глубиной звездного неба, с энергией сатурнянской, потому что Водолей это сатурнянский знак. Поэтому это существо, или божество, умудренное опытом. Варуна также заведует водами, которые находятся в состоянии замерзшим иней, снег.

А замерзшие водоемы, да, вот это, это изначально это тот архетип, изначальный прообраз, из которого рождался вот, вот тот образ Деда Мороза или образ Николая. Ну, Николай это уже совсем понятно, почему, потому что это даже ворона, потом у Славян ассоциировался с какими-то качествами Велеса. И вот этот Велес, Бог Велес, он тоже повелевал и водами и дождями, и.

В какое-то время христианская церковь наложила на этот образ образ святого Николая. Вот. И даже есть в Ярославле, например, церковь Николы Мокрого. И Николаю потом молились, чтобы моряки не терпели крушения, чтобы все проходило гладко.

«Дождь» тоже был связан со святым Николаем. И вот этот вот святой Николаус, это тот же самый Дед Мороз, тот же самый Варуна в некоторые культуры перекочевал. То есть в, в немецкую, ну, на Украине, вот сейчас на Украине идут дебаты, кто должен приходить к детям на, на Новый год, на Рождество, святой Николай либо Дед Мороз. Ну это один и тот же персонаж

истоками входит, да, вот это ведическое существо воруна, который вот повелитель холода, повелитель рек, озер, всех морей и вот этого замерзшего состояния. И, и это наложилось, вот. а он еще, кстати, связан с предками тоже. Вот Дед Мороз на Руси тоже был связан с воспоминанием предков, с загробным миром. И Дед Мороз никогда не был фигурой такой

инфантильной или такой а, веселой. Вот это всегда идет вот Дед Мороз, его все очень уважают, он такой внутренний опытом, его немножко побаиваются. И вот он связан с культом предков, с культом ночи, которая обволакивает а, весь мир. И вот как раз в это время, когда ночь достигает своего пика, вот приходит этот самый Дед Мороз. Либо Санта-Клаус, это святой Николай Николаус, либо святой Николай на Украине, вот

одно и то же существо и самое интересное что для этого существа даже ну потом мы выдумали еще снегурочку и не, не правда

да, вот такую помощницу именно в нашей культуре. Это сравнительно недавно пришло, то есть не было изначально у славян древних вот этой «Снегурочки», но она как-то вот сама образовалась рядом с Дедом Морозом, там еще была какая-то опера Стросского, Островского. Ну, то есть кто-то кто это выдумал, я читала, уже не помню. Вот это не так давно случилось.

Потому что с этим существом, с этим прообразом должен быть какой-то персонаж уравновешивающий, веселый, добрый, такого женского типажа. И это тоже запечатлено в ведических истоках. Дело в том, что Варуна сам по себе никогда не вызывался. Он вызывался вместе с божеством Митра. Митра — это божество дружбы. Дружбы, которые содействуют установлению контактов,

и вот у нас и у нас как-то таким образом наше славянское сознание добавило это, вот, вот этот архетип к Деду Морозу то есть такую веселую Снегурочку, которая устанавливает контакт с детьми. Да, вот она, вот. она веселая, дружелюбная. Ну, и вместе они могут называться как Митра Ворона. Так, кстати, называется мой проект. Ну, потому что Митра и Ворона это два божества, они все время вместе действуют. Вот.

Это связано с нашим сегодняшним Дедом Морозом. То есть это истоки оттуда идут. Присоединяясь к пожеланиям, к поздравлениям. Да, нам, нам хорошего всем, веселого, удачного, радостного перехода в Новый год. Да, и встретимся в Новом году с новыми передачами. Уже надеемся, что все технические проблемы мы оставим в старом. До новых встреч. До свидания.